Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Лайн 7 против Merciless Hunters. Карта Мираж И это Best of 1 шоу-матч. В обороне у нас начинает Лайн 7. Атаковать будут охотники безжалостные и беспощадные. Я надеюсь, они приблизительно также и будут атаковать. Ну а раунд их, видимо, будет строиться куда-то в район точки Б. Ну, либо же позже перетяжка. Какая-то перетяжка, возможно, конечно, Вандер. И она, в общем-то, даже. Судя по всему, ну, какая-то и есть. Неужели будет вылазка от игроков атаки через коннектор всем скопом? Но ну, я прям не верю, что такие раунды заходят. Э, тем не менее, не лишено смысла. О, у нас даже подсадочки есть. но подсадочку зачекали. Минус от шалома. И следом начинается все-таки выход в коннектор. Да, всей гурьбой забегают игроки атаки, но... Но, увы, отворот поворот и никаких разменов дать за погибших игроков не удается. Только 4 фрага от команды Lion7 и не более того, что-то, охотники, не такие уши безжалостные. Ну, по крайней мере, судя по пизда... Судя по пистолетному, простите, дамы и господа, просто обратил внимание на никнейм игрока атаки и что-то ляпнул не то. Ну, судя, конечно же, по пистолетному 30 секунд до конца раунда И товарищ Врун Отправляется на точку Б Где его находит бесславная гибели. счет в матче становится 1-0 В пользу коллектива Лайон 7. Кстати, давайте знакомиться а, Проф, ну я, наверное, так и буду Проф е 77 Рус-машинист, насколько я понимаю Никнейм, да, но будем так А машинистом называть его и будем Шалом, а, пофигист, бум и Крошка Крошка-хаврошка Которую, кстати говоря, любит И Если кто не в курсе, то крошка это действительно девушка Ну и, собственно, выход на А В виде экономического раунда Удалось выйти быстро И хорошая хаешка отшала лома сейчас прилетела Врун погиб А где же последний игрок атаки? А персик у нас неспешно выходит... Из ямы натыкается сразу на двух соперников и при попытке поменять дислокацию умирает, но, конечно же, не сразу попытку, все-таки, как бы, позицию поменять удается, это самое важное. Закир, приветствую, наконец-то появилась возможность ответить тебе, вижу, что ты поприветствовал меня и я тебя тоже приветствую, хорошего тебе настроения и приятного просмотра. Ну, а у нас 2-0. А, состав охотников на сегодня это Врун, Алкаш, Зород, Депроле, я надеюсь, правильно я прочитал, Персик и Бритва. Ну, в общем-то, никнеймы попроще, конечно, чем у игроков обороны, хотя в целом пойдет. Пойдет, потому что порой такие никнеймы бывают, что это... Это прям радость. Радость видеть вот такие никнеймы. Ну что, эндрифраг от Алкаш, Зорода, а с средом... Средом. Следом, конечно же, бритва срезает пофигиста. 3 в 5 игроки атаки в большинстве. И как проводить ретейк на точку А при потере шалома, например. да, Ну, то есть ситуация уже 2 в 5. Врыв на хелпу от бума. В принципе, на дальней дистанции ФАМАС роляет. И удается сделать минус по вруну. Хаешечка куда-то еще там прилетела. И, кстати, она еще и под бритву залетела. Вот это неожиданный поворот, дамы и господа. Бум и Крошка остаются вдвоем. Бум любит Крошку, но, к сожалению, погибает. И следом за ним погибает его возлюбленная. Вот такой вот трагичный конец для львов в этом раунде. Счет 2-1. Также, дорогие друзья, уже по классике жанра Давайте-ка я, наверное, веду вас в курс дела постольку, Поскольку в моей группе ВКонтакте, как обычно, проходило голосование И по результатам этого самого голосования 28 голосов, то есть 78% было отдано коллективу Lion7 И лишь 22% проголосовали за победу команды Murseless Hunters Господи, такое пафосное, крутое название Uh, минус от персика, в очередном раунде выход на точку А и у коллектива МХ, давайте буду периодически их называть uh, таким образом В общем-то сложности не должно возникать, учитывая, что у коллектива Line 7 только лишь один девайс есть на всю команду И это бум, который только что с этим девайсом uh, погиб на точке Б крошка и шалом. И вот шалома я включил, кстати говоря, как раз. Во, время отличный хэдшот. Второй минус от шалома. Но теряет напарницу по команде. А следом теряет и голову. И, к несчастью, на этом раунд заканчивается. И заканчивается он. Ой, как нехорошо. Для команды Lion7 это очередной провал, так скажем. Но, в принципе, провал на экономическом раунде. Можно расценивать как вполне себе не страшное явление. А провайдер продолжает, видимо, свои приколы, да? Продолжает, продолжает провайдер прикалываться. Очередной реконект сейчас произошел. Это просто бомба. Как же я обожаю, господи боже мой, этого, э, этот мудацкий, простите меня, Ростелеком. Господи боже мой, самый обоссанный провайдер вообще, в принципе, в мире. Простите, дорогие друзья, если сегодня стрим будет опять с лагами, опять с постоянными переподключениями, но тормозить я его уже не буду. Буду комментировать так, как оно есть. Ну, а следом, дамы и господа, в пятом раунде этой встречи начинается опять чертовщина. Чертовщина с командой Line7, потому что оборона у них выглядит, ну, крайне говоря, вяло. Молодой, приветствую. Заранее еще раз вроде как сейчас не лагает, поэтому, ребят, еще раз извиняюсь. Если будут фриты, какие-то лаги или реконнекты, не обессудьте. У меня у провайдера критические дни. 3-2 в пользу убить, Не убить, простите, охотников. В общем, блин, пора просто, видимо, уже... Это знак того, что пора менять провайдера, как мне кажется. Ну, а иначе, что еще можно сказать? Так, собак возвращается. Небольшой инсайдик тебе. О, молодой! Супер! Рад! Очень рад увидеть э, старые лица. Пусть даже если и новые какие-то игроки будут играть в этой команде, я все равно буду рад увидеть коллектив, с которым знаком уже, так, как говорится... Давно-давно-давно. Совсем давным-давно. А пока у нас машинист делает какие-то нереальные вещи. На дегле убивает первого, на его калаше убивает второго. Следом, в общем-то, какая-то, опять же, кровавая баня происходит на точке А. И в результате-то Врун остался один. Вроде бы, вроде бы. Безжалостные охотники выходили на точку и вышли, в принципе, неплохо. При учете того, что, опять-таки, бай у команды Lion7 был весьма и весьма посредственен. Но руна оставили в одного, а по раскиду, я не знаю, вообще есть ли у него какие-то гранаты и помогут ли они ему вообще, в принципе, в случае чего. Так, дорогие друзья, я вижу, что трансляция упала. Это нормальное явление, но упала она, насколько я понимаю, на ютубе. А вот... На Твиче, вроде бы как она все еще продолжается. Но поэтому я даже хреново знает, стоит ли что-то делать. Пусть, короче, просто вещание идет на Твиче, а ну на Ютубе, раз э, все зависло и, и все зависло. Ну, что поделать тогда. Уже, видимо, ничего. Снайперская винтовка у Вруна в руках и попытка выхода на чек мидла. И сразу погибает шалом. Ой, как неудачно. В очередной раз было сыграно коллективом Line7. Почему за L7 играет слабый стак? Ну, такой вопрос, рассказ, пока непонятно Почему-то Почему-то, к сожалению, такое иногда происходит Депрали Минус э, с автомата Калашникова Ну и в результате теперь 2 в 3 А у нас здесь неожиданно АФК-игрок появляется Но <смех> очнулся Очнулся под занавес раунда В результате ситуация 1 в 1 Пофигист против Звездобола Ну, нормальная такая у ребят тусовка Намечается Просто в спину пофигист не забирает э, вруна, но, тем не менее, забирает его хотя бы э, с автомат Калашникова уже в перестрелке, когда соперник решил под него открыться. В результате счет становится 4-3. А, что происходит? Лагает пипец F-стриму. Э, да, ребят, я еще раз говорю, я не знаю, вы слышите меня или не слышите, доходят до вас мои слова или не доходят. Сам факт. Провайдер просто... Уработал мне интернет. Ну, он просто уработал. Единственное, что я, конечно, могу сейчас попробовать сделать, это по-быстренькому перезапустить трансляцию, но у меня нет никакой гарантии, что она перезапустится и все будет нормально. В общем, беда. Беда с провайдером. Пора его просто ногами. Ногами убивать. Минус от алкаша. точку Б удается захватить охотникам. При счете 4-3, ух ты, попадание еще, и я думал не убьет Я думал, честно говоря, пуля прилетит в ногу, но, однако, этого хватило для того, чтобы забрать соперника Минус от алкаша. и АВП выпадает в руки крошки Попадает данный девайс, она убегает его сейвить Ну, а пофигист тоже уходит, как бы, куда как бы на сейф. А, кстати, кстати, кстати, ребята, а, а, а, я не знаю, блин, стоит писать в чат, не стоит? Короче, а, запись сохранится. Это трансляция хана, как бы, то есть, но если что, при этом трансляция идет нормально на Твиче, вы можете перебегать на Твич. А трансляция, собственно, сама запись, она без лагов, естественно, будет опубликована. Ну... Дела. Дела. Провайдерские. Мудацкие, простите меня. Провайдерские дела. Ничего, ничего хорошего. Не светит с этим поганом э -э Ростелеком, повторюсь. Ну что, выход на Б, причем достаточно быстрый и жесткий. Да ладно, персик в упор. Просто отдается под вражеский дигл, а следом еще один игрок не успевает нормально приземлиться при десанте на точку Б. И парадокс опять-таки этой ситуации заключается в том, что, ну, ну прикольно, прикольно, да. Бритва, минус крошка. Парадокс заключается в том, что девайсов-то нормальных у команды Line 7, в общем-то, не было, кроме засейвленных. Но, тем не менее, это не помешало им... Включиться в ход события, даже имея диглы. Да ты чё, врун? Да ладно! <смех> <смех> Спину лол просто зажал и не убил, боже мой. Вот это поворот, дамы и господа. Ну что ж, дефис бомбы, и счет в матче становится 5-4. Карвалол! Несите карвалол моему провайдеру, пожалуйста, еще и кол в задницу. В общем, жесть В общем, жесть полнейшая, конечно Очередная сорванная трансляция Уже получается четвертая По счету, и все, конечно Благодаря э, одному Нехорошему Одной нехорошей организации да. Может быть Они специально мне подрезают постоянно Стримы, потому что я просто их уже запарил Потому что я постоянно говорю, что они Плохие Ну, в общем, супер Персик. Забирает машиниста, 2 в 5. не верится мне что-то в ретейк Крошка погибает на хелпе, Шалом, в общем, недалеко Но Шалом принимает решение, что ему просто надо убегать А в противном случае его, скорее всего, действительно убьют И, наверное, все-таки стоило Все-таки стоило убегать Ну, такое себе, короче, решение Да, забрал снайперскую винтовку, а... Кстати, пули в спину не боится. Ничего себе, еще и с отстреливается. Вот это да. Но это дерзость. Кстати, один из игроков обороны вылетел. Команда Lion 7. Остаются в четвером. Я надеюсь, вернется. А вернется у нас, кстати говоря, бум, который как раз-таки сейчас и вылетел. В общем, дамы и господа, еще раз напоминаю. Трансляция на Твиче, по-моему, идет нормально. Я не знаю, насколько она идет нормально. Но, во всяком случае, трансляция идет вроде бы с... Приемлемым 60 FPS, по идее, это значит, что все нормально. До нуля не падает, во всяком случае, но ну, а у нас 5-5. Очень, знаете ли, плотная борьба. Ничего, конечно, такого прям сверхъестественного не делают э, ни одни, ни другие, но справедливости ради какие-то прикольные моменты, все-таки делают э, коллективы. Периодически. Персик и Депроле по минусу, следом машинист отвечает минусом по бритве, ничего себе, какой ближний хэдшот со снайперской винтовки вешает машиниста в голову Депрале, ну а теперь у нас 3 в 3, при этом бомба до сих пор еще пока не установлена, в спине появляется бум, как раз таки успевший вернуться, кстати говоря, но USP в спине реализовать не выходит, шалом! Здравствуйте, говорит товарищ алкаш Зора. Ты нужно перестреливать последнего и попадает. 70 кп оставалось у шалома и очень, очень был близок в рун к тому, чтобы побеждать в данной клач-ситуации. Но, к сожалению, немножечко-немножечко совсем, совсем прям копелюшечку не повезло. Что поделать? 6-5. Причем самое забавное, что вот на данный момент я нажал кнопку Остановить трансляцию, чтобы перезапустить ее. Но из-за того, что у меня запущена запись, ничего не получается сделать. Крошка с шаловом остаются вдвоем. В рунде пролей и бритва будут противостоять им на точке А. Отличнейший хэдшот от Шалома. Следом еще один отличный хэдшот от Шалома. Вот это да, но, к сожалению, на третьего не хватило. Увы, крошка не смогла помочь своему напарнику. Такая вот трагедия. В очередной раз разворачивается трагедия на карте Мираж. И счет становится 6-6. Ну, попытки со скаут пробить стену, они никогда, конечно, ошибочными, в принципе, не бывают. Единственное, что только не работают. Бум! Собирает бритву, а следом алкаш Зород пытается перестреливаться с соперником по имени Пофигист. Ну, назовем его так, потому что ему просто э, пофигу, как говорится, на все ему пофигу. Даблкил от Персика, ответный минус от Машиниста. И это, кстати говоря, надо признать, весьма неплохое АВП у команды Lion7. Ну, то есть я про Машиниста. Поэтому, наверное, все-таки сделаем ставочку на то, что Lion7 в этом раунде все-таки вытащит, Потому что... Хотя, как потому что? Бомба есть на руках у игрока атаки. И из-за этого уже банально у него достаточно неплохие шансы на победу. Но, однако, врун по-прежнему остается в яме. Самое интересное это то, что игроки атаки... Простите, игроки обороны, ну, как бы по в полупассив ушли, э, так скажем. Да, шалом остался, конечно, под точкой А. А вот машинист... Э, а вот машинист... <coughs> Ушел. Ушел на точку Б, но здесь, в общем-то, и шалома одного достаточно. Такое, типа, дело. Забирают в затылок игрока атаки, бомба раздефюжена, и счет 7-6. Очень плотная борьба, действительно, раунд за раундом. Коллективы наступают друг другу по пяткам, и львы вроде бы и неплохо играют, ну, учитывая, опять-таки, факт того, что они сейчас находятся впереди своих соперников. Но можно ли считать это чем-то вот таким вот... Каким-то достижением, если не стоит, ну, не, не забывать факт того, что они играют в обороне, и 7-6 для обороны это на самом-то деле не такой уж и хороший счет. Но вот откровенно говоря, это не самое качественное количество матч матчпоинтов, которые можно взять. Даже при учете, например, 9-6. Даже 9-6 для обороны, мне кажется, не совсем, не совсем комфортная история. Ну, 4 в 4 с перетяжкой на точку А. Кто у нас вообще из обороны находится на точке А? Никого. Ха -ха -ха -ха. Ну, нормальненько, нормальненько. Да, с парапета, конечно, есть попытка от Бума что-то изменить и как-то остановить своих соперников, но но как бы все. На этом вся попытка и заканчивается И теперь машинист с шаломом Ну, кстати, опасные ребята Вот справедливости ради Можно на самом-то деле Представить ситуацию, в которой они вытащат Но, увы, шалома отстреливают Да и машинист здесь По сути является Немобильным игроком Да, безусловно, крутой минус в коннектор Но еще два соперника И один из них при этом находится В спине Попыт... У... Да ладно! <смех> <смех> ну, ни хрена себе! А, еще успевает снять бомбу! Дорогие друзья, это просто лучший раунд. Как минимум лучший раунд за последние матчи, которые я прокомментировал. Огромнейший респект машинисту. 26 на 9 у человека. Я, конечно, понимаю, что а, бомбы здесь тоже учитываются. Поставленные, а вернее снятые, так как он играет в обороне. Но 26 на 9 и просто размотал один в три со снайперской винтовкой. Это охренеть! Пофигист! И снова машинист. Ну, машинист еще по-прежнему жив. А вот пофигист нет. Для пофиги. Это какой-то просто беспредел уже, по-моему, дорогие друзья. 2 в 2 ситуация, и я вообще нисколько не уверен, что охотники смогут забрать этот раунд. Просто банально, потому что машинист еще жив. Ну, Бритву чекнули, как он убегал в яму, и, разумеется, любую перетяжку на точку Б сейчас Лайн 7 с легкостью смогут законтрить. Вопрос будет ли она, да, по действиям Бритвы, в принципе, будет все. Так или иначе, понятно, это будет либо точка Б, либо коннекторы непосредственно точка А. Ну, учитывая, что сейчас жмутся шифты, скорее всего, наверное, будет попытка разведать обстановку и все-таки точка Б. Я думаю, что именно на нее имеет смысл идти безжалостным охотником, но других вариантов лично я здесь не вижу. Они, конечно, безусловно есть. Никто не отменял перетяжки И зачем-то, кстати, Врун отправился сейчас на перетяжку <laughs> А он, кстати, с бомбой отправился-то, лол Но, увы, машинист на парапете И машинист все это дело слышит, дорогие друзья 9-6, смен сторон Коллектив Lion7 теперь будут атаковать И обороняться, соответственно, будут Merciless Hunters Но, опять же, много вопросов Лайн 7 вроде бы выиграли Но прям ну, э -э, ну вот прям слабенько выиграли То есть я бы ожидал, наверное, скорее 10-5 Это более-менее вот адекватный счет Но 11-4 это прям идеал И выше, соответственно Но набрать такое количество матчпоинтов Действительно не всегда удается Ну 9-6, опять же, абсолютно равная ситуация Вполне боевая и игровая Хае под прием своих соперников с Хаешки взрывает шалом Ну а от рук Алкаша Зорода погибают сразу два игрока обороны, а следом и еще два, таким образом, игрок атаки Простите, игрок обороны Делает квадрокилл в пистолетном раунде, и счет становится 9-7, дорогие друзья Это означает лишь одно, что впереди команду Lion7 ждут Ждут экономические раунды, ввиду того, что они бомбу не ставили Ну, в общем, короче, грустно все Грустно все для Lion 7, но при этом охотники сейчас получают достаточно здравый буст как по деньгам, так и по взятым раундам. И есть возможность сравняться с соперниками, дойдя до счета 9-9. И бомба на Б уста... Да ладно. Ни хрена себе. Вот это пощечина была Это прям, прям пощечина Иначе сказать не могу Алкаш э, минус машинист Ну и выход, в общем-то, со спины Всегда неприятен для любого игрока атаки Погибает бум И крошка только-только Забегает на ковры, видимо крошка Где-то находилась все это время В спине, в надежде, что что-то хорошее Там получится изобразить из себя Но ничего хорошего так и не вышло 9-8 И, на удивление, крошка покупает девайс Все остальные, по идее, должны были бы быть и без девайсов Но львы решают все-таки сделать ранний бай И все в пятером вооружаются калашами Ох ты! Вруна уже проштрафовали наполовину половину лайфбара Ответные две хаешки Но, конечно, они несравнимы с демейдж-дилингом uh, Который создал, uh, как я понимаю, бум или шалом Лишив 49 хелспоинтов uh, вруна... Ну, он активно пытается, конечно, отстреливаться Все-таки человеку не нравится, что его на пол-ХП штрафанули Минус от бритвы Пофигист, к сожалению, погибает А почему вообще он находился один в коннекторе? Ну, вот это вот расскажите мне вы, дорогие друзья Что это за позиция максимально странная и непонятная? Зачем вообще, в принципе, было в коннектор убегать одному? Депроле, дабл килл на приеме точки Б, и крошка, ну, десантируется разве что только, чтобы погибать. Шалом последний, 79 хп, и 5 оппонентов, черт возьми, ни одного минуса от команды Lion7 в этом раунде мы так и не увидели. Так и не увидели, и даже врун, прибежавший на точку Б, лишился еще какой-то порции хп, остался с 12, но при этом остался в живых. Добить его так и не получилось. ГГ. ГГ не иначе, но луз минимум для охотников все-таки реализован. Счет 9-9. Мое почтение. Мое почтение, дамы и господа. Минус от бритвы. Ну и больше никто не решился идти, потому что денег нет, но вы, как говорится, держитесь. Есть диглы, только лишь диглы, ну и погибает еще ко всему в довесок. Бум. А вот врун отправляется на поджим и поджимать он, кстати говоря, убегает не в самую вот правильную позицию, потому что его оппоненты находятся на А коврах, а он почему-то убежал на Б ковры. Ну, в общем-то это, конечно, значение особого не имеет, потому что на точке А по-прежнему есть игроки обороны, которые должны по идее справляться с приемом. Даже с гибелью Бритвы ситуация лучше для Севен не становится. Один игрок, и это крошка, это девушка, у которой нет ни девайса, ни нормального пистолета, ну, только лишь глок Ну, то есть ситуация э, самая неперспективная, при этом еще и поджим как бы от вруна И таким образом, дамы и господа, команда Мерселс Hunters врываются вперед Вот это неожиданный поворот, хотя почему неожиданный? Если глобально э, вдумываться в эту всю... В эту ситуацию То мы с вами поймем, что ничего неудивительного здесь нет Оборона Оборона сильная страна И в принципе, блин, я не удивлюсь каким-нибудь 9-6 и овертаймом на самом деле Ну, потому что первая половина вот так прошла прям на тоненького для обеих команд Что вторая половина идет Ну, не сказать, что прям, конечно, фантастично хорошо для Line 7 Но у них еще и нормальных девайсных раундов-то практически не было один-единственный девайс на раунд они сыграли с калашами, но там не было никаких раскидок и их, в общем-то, закрыли ввиду отсутствия граната. А вот теперь Крошка с Глаком забирает алкаша, минус от Шалома, но, правда, размены от Мерслес Хантерс все-таки есть. Таким образом, мы получили равную ситуацию 3 в 3, но, правда, игроки обороны-то сотые и играют от позиции, а вот игрокам атаки... Чуточку хуже играется. Персик зачекал своего соперника. Быстренько занял апдаун. Ну и, кстати, уже находится в окнах. Не побоялся даже, что сейчас его будет пытаться кто-то контрить. Бомба установлена. Дальнюю перестрелку выигрывает машинист. А вот Персик все-таки справляется хоть с одним из соперников. И... Соперников, простите. И вместе с Звездоболом отправляется на точку А выбивать душу из своих соперников. И, кстати, это очень-очень успешно удается сделать. 11-9. Ретейк от Мерслес Хантерс оказывается профитным. Вот он. Вот он, дамы и господа. Прикол этого матча в том, что Видимо, вторая катка будет не такая, как бы, вторая половина, то есть, этой катки будет не такая простая, как первая Ну, в первой было все просто, там команда берет один раунд, другая команда берет этот раунд и, и пошли 1-1, 2-1, 2-2 и так далее А вот тут все как-то слишком однозначно, 5-0 Дорогие друзья Пофигист, минус алкаш Зорот ну, Главное, как говорится Не умереть самому, потому что ну слишком, слишком низкий лайфбар Тем не менее, не справляется выжить Пофигист, однако машинист Заезжает на точку А Делает дабл -кил и бум И бум, минусует персика Депроле остается один против троих Отличнейшая хаешка Прям под ноги, но это не мешает Депроле продолжать убивать Минус бум Крошка и шалом Позиции игроков атаки ну, Достаточно качественные для того, чтобы э, Выигрывать такие раунды Ну тут прям что-то крошка Неужели не слышала? <laughs> Неужели не слышала, как в спине Соперник топал? А он ведь не то, чтобы пытался тихо сыграть Он, он топал как слон 11-10, дорогие друзья, в пользу коллектива Мерслис Hunters. Но можно поздравить команду Lion7 с первым матчпоинтом во второй половине. Я не знаю, последний он или не последний. Но как минимум, открыть счет это всегда какая-то новая страница в истории, да, как говорится. И главное не останавливаться, короче. Просто главное не останавливаться. И может быть, удастся проиграть с нестыдным счетом. Ну, либо же... Может даже еще и за победу побороться. Но пока я не сильно верю в победу команды Line 7. При учете того, что они демонстрируют нам с вами. Бритва сбривает двух соперников в коннекторе. Ну вот, так. где гранаты, черт возьми? Почему нет граната? Почему нет никакой прокидки из этого самого коннектора? Машинист. Ну, крошку разменяют или все-таки крошка выживет? Она ведь с бомбой. Это самое сложное в этой ситуации. Да. Погибает бомба, погибает и машинист. И последним остается бум. Один в три. За 40 секунд до конца раунда. И тут просто хэдшот умопомрачительный. Очень здоровский хэдшот. На него было действительно очень сложно среагировать. Я имею в виду, на появление оппонента. Э, столь близко. Но это 12-10. Ну, как я и говорил, собственно. Главное не сдаваться и получится проиграть не так стыдно. Потому что выиграть здесь... Здесь просто хотя бы проиграть не с разгромным счетом во второй половине. Ибо Мерслэс Хантерс все-таки... Ну, слишком жестко отыгрывают. Слишком. Оборона у них прям действительно качественная. Атака была так себе, но вот в обороне парни прям раскрылись. Да ладно, персик. Не поверил в то, что не убил оппонента, но дог... догнал. Еще и даблкил сделал Шалом вместе с Бумом. А Дипроле вообще на точке Б еще сидит, курит. Хотя там при этом уже была информация стопроцентная и по бомбе, и по выходу. Но Дипроле еще на профете находился. А, спрейдаун, ну, такой себе по уровню. Тем не менее, все-таки минус Бум. И один на один с Шаломом, у которого 18 хп. Шалом, кстати, принимает решение просто на морозе бомбу вставить. И что делает Дипрале? А так серьезно так бывает? рука лицо. Боже мой. Чё с тобой не так, чувак? У тебя перед носом поставили пачку, ты убежал на Б. Да ладно. Боже мой. Ну ладно, конечно же, отдача раунда чистейшей воды 12-11. Абсолютно неоднозначный раунд. То есть я не констатирую факт того, что Дипроле перестрелял бы Шалома. Но все-таки 18 хп это меньше, чем 30, там сколько, 35 или 30 с копейками, неважно. В любом случае, там решало бы уже умение и понимание игры. А это просто отдача. Ух ты. А, пофигист, минус бритва. Ну, а следом минус от бума. Ну, и здесь на точке Б сейчас абсолютно процентов будет сломлено. А нет, не будет сломлено. А, у нас точку А решили все-таки поломать Лайн 7. Но ну, молодцы. Молодцы, что не точку Б, поняли, где. Им могут надавать люлей, как говорится. Ну, а тут лучше все-таки, конечно, сейвить АВП. Ввиду гибели Персика, один Звездобол, ну, точно уж не справится. Но при этом он слышит. Слышит приближающихся соперников. И, и просто умирает от друг Бума. 12-12, дорогие друзья. ну, конечно, за счет какой-то степени той самой ошибки от э... от Дипроле. Который просто отдал раунд соперникам. Э, лишены теперь экономики э, охотники. Ну а то, что... Э, лиш... О, боже мой, шалом. Я думал, сейчас АВП сделает минус, но нет. Шалом пережил атаку сразу трех соперников. Оставшись с четырьмя ХП, убил... Звезда Бола. Убил Депроле, Убил Бритву. И Персик с Лукашом такие... Пацаны, вы там как вообще? Почему? Почему вы так быстро все умираете? Оу, на Кабанчика! А вот это уже Пика под ребро. а Вернее, под глаз Лукашу. И теперь... Барабанная дробь, дамы и господа. Вперед вырывается коллектив Lion7. 13-12. Атака э, выезжает вперед. И этот момент меня, конечно же, пугает больше всего с точки зрения э, боязни за команду Merciless Hunters. Но при этом, естественно, я не болею ни за один из коллективов. И кто здесь выиграет, мне абсолютно фиолетово. Но ребята выигрывали 5-0 во второй половине. А сейчас счет уже 6-4. То есть, по сути, от их 5-0 ничего не осталось, даже близко. Подверх, нет, простите, под одну флешку и дым пытаются выйти на точку. А ребята из команды Lion7. И, мягко говоря, некачественный выход получается. Но есть еще шалом, и есть еще машинист. Простите, есть только машинист с... со снайперской винтовкой. Напоминаю, со снайперской винтовкой Человек, который очень здорово с нее стреляет И единожды уже затащил клач один в 3 Убив своих соперников и сняв пачку Поэтому я бы не списывал этого человека со счетов Раньше времени, по-моему, это было бы очень неправильным решением Ибо он вполне себе может Ну, на мой взгляд, конечно Хотя, не знаю Давайте смотреть Получится ли Итак, выход на холпе есть соперник и в сайде есть соперник Ну, во всяком случае, были Ой-ой-ой, фаззум не заходит Второй фаззум не заходит Интереснейшие мувы 24 секунды до конца раунда Свапы девайс АМК вырубает персика ну и здесь просто под от своих соперников выходит, ну, максимально неудачная позиция получилась. Но, с другой стороны, слишком мало времени было для того, чтобы еще сидеть и думать. А сейчас я откроюсь с вот этой точки, и там меня будет ждать один, ну, максимум два. Конечно, на все это времени просто не оставалось, поэтому 13-13 напряжение нарастает, дорогие друзья. У обороны вроде бы какая-то нестабильная экономика, тем не менее, вы видите, что, -что делает персик. Вы просто нахрен это видели, дорогие друзья? Дабл килл на мидле с не с АВП. Не с АВП. Обычно просто фраги на миду с АВП как-то происходят, но не в этот раз. Алкаш Зорок. Непонятно для чего, но все-таки решил вместе с Персиком сыграть в поджим. И, так скажем, ребята, наподжимались. 3 в 3. Абсолютно выигрышная позиция. Ну, технически выигранная позиция, само собой. От коллектива Мерслис Хантерс Заканчивается тем, что Теперь еще докажите, что вы достойны победы Но ошибочка небольшая От команды Лайн Севен Позиционирование на Миду приводит к тому, что Шалом у нас остается один, ну, попадает в голову первому А здесь внезапно Борис Бритва рядом появляется И 14-13 В пользу Охотников Да, начинается чехарда Под конец матча, кто бы мог подумать Что вновь мы вернемся к тому Что было в первой половине кто, дорогие друзья, мог бы подумать о том, что вот такой расклад вещей нас будет ожидать Борьба не на жизнь, а на смерть, но у коллектива Lion7 при этом еще и далека от идеала экономика. Да, конечно, какие-то девайсы парни в любом случае будут приобретать. Парни и девушка, простите. Но девушка в этот раз с глаком, а вот парни как раз-таки с калашами. Дискриминация, черт возьми, по половому признаку. Минус от машиниста и минус от бума. Выход на точку Б удается осуществить, а удастся ли поставить на ней бомбу? Вот в чем вопрос. Ну, по идее, крошка садится на постановку, не самая, опять-таки, правильная точка для постановки, но и так сойдет при учете того, что игроков обороны осталось, в общем-то, не такое уж и большое количество. Алкаж делает даблкил, бум, тем временем в паре со своим тиммейтом-пофигистом заходит в спину. Ну и всех убивает Бум. На самом деле все фраги достались Буму, поэтому 14-14. Едем дальше. И, дорогие друзья, наверное, стоит подвести черту. В данный момент как раз-таки это очень уместно. Э -э, коллектив Мерслес, Хантерс и Лайн 7 в любом случае разыграют еще два раунда. И далее мы либо отправимся смотреть овертаймы, либо одна из команд станет победителем со счетом 16-14. При этом у охотников чуть-чуть проблемы с деньгами Чуть-чуть, незначительные У Вруна нет денег на девайс, он пошел поджимать И собрал очень важную информацию о том, что это не точка А И еще и крошку собрал, У которой, кстати, почему-то тоже не было девайса При этом синхронно с этими действиями, проходившими, э, проходившими в теровском спауне Падает точка Б Бритва забирает крошку, простите, бума и пофигист. Э, ответный минус по бритве. Врун, тот самый Врун, забравший э, крошку, остался один. Девайса у него не было, естественно, постольку, поскольку э, крошка тоже была без девайса. Ну, все, зачекали. Шалом забирает оппонента и Лайн Seven берут все-таки 15-й раунд. То есть, дорогие друзья, это матчпоинт. Теперь либо победа команды Лайн Seven, либо допы. Других вариантов, в принципе, быть не могут Не может, простите, но Экономика у обороны Где она? Что это такое? Это дигл, это USP. Это фамас, это мпшка И с чем, непонятно, еще играет алкаш Зорот С хаешкой Просто выбросил все, продал все, чтобы купить хаешку С диглом Ну, то есть, из полноценных девайсов-то, по сути, всего два А, персик, простите, не с юспом Персик тоже с фамасом играет ну и здесь проход через мидл от э, пофигиста. Действительно пофигист, если решил, что это было бы правильным решением выйти вот так просто напролом на точку «Б». Однако, что странно, команда Мерселес Хантерс решили сыграть в отдачу точки «А», и этим очень быстро воспользовались парни из команды «Лайн-7». Выбегающего... Да ладно, не смог убить... А, эта крошка не смогла убить, простите, оппонента. Но Шалом разменял с Хаешки. 2 в 2 ситуация. Кстати, не настолько-то уж и уверенное завершение раунда. Но нет дефьюз китов, дорогие друзья. Три секунды на дефьюз-то не хватит. Поэтому ГГ. Персик убегает, сейвится в последнем раунде этой встречи, дамы и господа. Шалом... Ставит хедшот, а вместе с хедшотом ставит точку в этом раунде и в этом матче по совместительству. 16-14, команда Lion7 становится победителями этого шоу-матча. Но я вам скажу так, дорогие друзья, это было, черт возьми, круто. Это было настолько круто, настолько, что я даже не ожидал, что вот настолько круто может произойти. Так, простите, дорогие друзья, так вот.